Чем дальше в лес, тем толще Туареги Смотри Видел, да? Что там? Порше Говорю, Михаил все одинаковые Туарек и Порше разницы никакой Только в эмблеме И в отделке салона А эту херню нафига снять Сесть Вов, у тебя есть хороший фонарик? Подожди, прикольно Прикольно, как ты не лезешь в туарег. <рек> Речь идет о вентиляторе печки. Полезень всех туарегов и каенов. При... Примерно к 7-8 годам он накрывается. Надо щетки поменять. Если нет возможности, можно спилить щетки от генератора Волги. Получится не очень красиво, но. Какое-то время прокататься так еще можно. Вентилятор одевается, снимается классически. Один человек держит, другой держит на весу, другой бьет 8 молотком. Ставится в обратном порядке. Это накладка, которая закрывает снизу вентилятор. Она просто защелкивается, вставляется сюда и защелкивается вот этими тремя пистолетами. Корпус... Ну, Корпус вентилятора крепится с семью болтами 5 и 5. Извращение немцев очередное. Не 5, не 6, а 5 и 5. Там, короче, там, там видно, когда он садится, но у тоже рука не лезет. Подходит головка на 7, дробь на 32. Подожди, он этот не задевает? Давай, держу. Угу. Это какой? Автор. Убавляй до. Это наручной ставьте и убавляй до минимума. Откуда ты пела? Или ты музыку включил? Еще, еще убавляй. Самую меньше. Там. Ну а. все вырубай все работает Цена вопроса, что у нас там? 75 рублей щетки Окей okay. По результатам получасового секса Стуарек надо закручивать сначала вот этот ближний здесь болт, потом здесь, который самый глубокий, а потом центральный нижний который ниже, ниже всех находится а потом уж можно докручивать все остальные и очень важно чтобы моторчик ровно встал на своей повозке представляешь ты в тигуане бы это делал Мне <с> кажется как свинепухом тебя вытаскивали <с> через неделю <с> звук поменялся <с> угу. и что, он... моторчик вообще все Тебе слышно только музыка а не как мотор это и это на улице прохладно, как бы, мы ну, еще шестнадцать. Ну и все. Да, знаешь, как мы сделаем так? Все, победа, довольный хозяин, улыбнись, улыбнись и попрощайся.